Любовь меня берегает, твоя любовь меня от зла хранит. Только ты часто забываю. меня берегает, твоя любовь меня от зла хранит. Счастье, теперь любовь твою смогу другим. Отдать.